всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас на обзоре будет проект называется baby xrp здесь у нас очень интересная тема благодаря токенам baby xrp мы получаем вознаграждение в самом xrp то есть в Ripple. что нам это дает это дает хорошую защиту хорошие проценты и хорошую защиту там как от падений курсов здесь люди не используют ботов для сброса монет и тому подобное что мы имеем 5 процентов полу идет также 3 процента на маркетинг 2 процента на команду мне это нормально и 2 процента за каждую транзакцию разделяется между держателями данного токена и кстати раз в три дня получаем награду то есть следующая награда будет через три часа 6 минут соответственно через три часа люди те которые уже зарядили токены свои получат себе Ripple как по мне это крутая тема ладно давайте посмотрим что у нас дальше что мы вообще имеем у нас белая бумага Можем посмотреть команду. А, нормально так ребята закинули вместо своих фотографий. Ну и тем не менее, это особо у нас роли не играет. А, понятно, что все за себя переживают и боятся, скажем так, открывать свою полностью личность. Потому что, как вы знаете, сейчас в последнее время очень много нападений на криптовалютчиков и тому подобное. А, в общем, а, здесь можно добавить логотипы там определенные ну, с этим потом разберемся а. команда, белая бумага а, как купить а, номика и конечно же нажимаем чек rewards подключаем сюда кошелечек свой после того, как мы кошелечек подключили я сейчас только буду залетать в проект буду сейчас закидать сюда, не знаю косарик закину и будем смотреть, сколько нам уже накапало как нам накапало и будем полностью наблюдать за всем этим моментом тут все понятно тут у нас все просто идем далее у ребят уже есть coinmarketcap как по мне это очень и очень круто цена уже взлетела на 36 процентов по графику, как вы видите, здесь нету там каких-то сливов, там еще чего-либо. Серьезные люди взялись за данный проект. И как бы все работает достойно. Объемы торгов за сутки у нас лям. Как по мне, лям это очень-очень хорошо. Тем более, что награда раз в 3 дня. То есть люди заинтересованы держать и получать хорошие дивиденды. Также у нас есть CoinGecko, а когда мы имеем CoinGecko и CoinMarketCap, сейчас цена должна еще больше, больше идти вверх. В принципе, как она по графику сейчас и делать. Конечно, же, можно зайти на по Coin, там либо еще куда-то вставить адрес смарт-контракта и отследить в режиме онлайн полностью весь график. Соответственно, не знаю, мне зашла эта тема тем, что Допустим, когда вы закидываете в пол свои монеты, вот вы потратили свои там BNB, купили себе Baby XRP, вы их заряжаете туда и вы получаете дивиденды не в Baby XRP, а сразу в XRP. Как по мне, это вообще прям ну, серьезные монеты вы получаете, то есть хорошие монеты вы держите и получаете дивиденды в серьезной, опять же, монете. Выглядит круто. Такие проекты ранее встречались, но здесь все реализовано очень-очень хорошо. Ладно, здесь мы смотреть не будем. Здесь ничего интересного у нас нету там по Твиттеру и тому подобное. У ребят еще Дискорд есть, Инстаграм есть, Фейсбук есть. Для нас самое основное, самое главное – это Телеграм. Как вы видите, в Телеге уже 15 с лишним тысяч человек. Это как бы о многом говорит, то есть очень много заинтересованных людей, инвесторов э -э, зашли в данный проект. Если зайти на PancakeSwap, допустим, один BNB, это у нас получается 12 миллиардов 720 миллионов монет. И с них конечно же начинается потом у нас э -э -э стейк, скажем так, простыми словами. И после этого стейка мы потом начинаем получать бабки. Как по мне, темка рабочая, актуальная, интересная. Так что берем бабосики и залетаем. Давно у нас не было проектов. Тем более, проектов свежих. И с хорошей, скажем так, основой. Если посмотреть, то у них пули грубо говоря на панкейки там рубля 5000 бби то есть это серьезная сумма то есть э, я не думаю что кто-то будет заниматься сливом когда проект хорошо работает и работает полностью все отлажено и четко ладно ребятки вот на этом у меня все успевайте залетайте скоро будет награда я думаю, три дня для награды ждать это как бы нормальная тема. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.